Оправки комбинированные, тип 2320, предназначены для крепления насадных торцовых фрез. Для установки шпиндель станка эти оправки имеют комбинированный конус R8, разработанный компанией Bridgeport Machines. С другой стороны, оправка имеет цилиндрическую часть с проточкой под осевую шпонку. В комплекте имеется поводок тип 2380-206 по ГОСТу и ДИН,